q дизель Казбы 3.0. Проверяем форсунки на работоспособность, а именно на слив через обратки. Для того надо прикупить 6 штучек шприцов с капельницей, с резиночкой. Далее снять обратную магистраль с форсунок, как снимать ищите в прошлом видео, с одной стороны и со второй стороны, вот эти колпачки, Далее. вот сняли с одной стороны, вот магистраль идет со второй стороны, вот заходит сюда и выходит к этому штуцеру. Вот этот шланг перед этим штуцером пережимаете. Пережимаете, чем считаете нужным. Тисками, зажимами, кто на что гораздо. Сразу предупреждаю для всяких скептиков по... По части того, что надо купить оборудование ваговское тысяч за 700, делать, чтобы все красиво было, предупреждаю. У меня все сделано на скорую руку из подручных средств. Потому что тратить деньги на эту мишуру я не собираюсь. Поэтому сделал как мог. Ограниченное время вот, будет выглядеть примерно вот так вот. Перемотана изолентой, можно перемотать кому как угодно, склеить, просверлить, изобретайте сами, мне достаточно на данный момент вот этого. Подвесили, шкалы видно, для того чтобы сделать три прокрутки стартером. Выход с обратки форсунки должен быть 0 миллилитров. Да? Ну, поехали. Поехали. Ну, как мы видим... Прокрутить надо три раза, как мы видим, что на стартерных оборотах форсунки не стравливают. Сейчас будем пробовать на заведенном двигателе. Теперь проверим слив на заведенный двигатель. топлива ждем это надо делать на прогретую забыл сказать форсулка у нас гонит в полтора раза больше остальных делаю определенный вывод